Поскольку вычисление по этим формулам представляет ряд однотипных операций, предлагается очень часто решение оформлять в виде достаточно элементарной таблицы. То есть здесь, например, три тела. Вы берете табличку, составляете из трех строк для первого, второго и третьего тела. И здесь вы указываете подряд значит, F и F. То есть, площадь, извиняюсь, я уже обозначил S и эту штуку. Поэтому давайте так и напишем. Это S и в сантиметрах. Напоминаем, для первого это у нас что? 30 на 40, значит сколько? 1200 квадратных сантиметров. Для второго тела это у нас прямоугольный треугольник 40, высота 50 основания. То есть, 40 умножить на 50 пополам. Это будет 1000. квадратных сантиметров. Давайте единицу укажем. Ну и конец полуокружность Она будет, значит, чему равна? πr квадрат пополам. То есть это будет примерно сколько? 3,14 пополам на 20 в квадрате. Да? То есть 1,57 3,14 пополам умножить на 400. Давайте доведем вычисление до конца. Это будет 1,573,14 да, умножить на 400. 628. Того это будет у нас 628. Это 628. Далее, что у нас стоит здесь в величинах x и по формуле и y и? То есть первая точка это центр тяжести, вот она, c1 точка. Я напоминаю, у нас оси x и y расположены каким образом? Вот начало системы координат o. Соответственно, вот этот мой первый прямоугольник, значит, что у нас в первой фигуре, вот здесь, вот c1 расположен, да? То есть пополам делит и эту высоту, и эту. То есть это у нас будет 30 пополам 15. Это у нас 40 пополам 20. То есть х1 будет 15. х и в сантиметрах это будет 15. У будет 20. Третья фигура. Ага, да. Теперь о третьей фигуре. Значит... Расположение центра тяжести полуокружности. Давайте мы воспользуемся еще раз формулой. Покажу ее еще раз. Вот этой формулой. Обратите внимание, центр тяжести сектора мы располагаем в начале координат. Это у нас угол альфа. Соответственно, формула имеет какой вид 2r синус альфа делить на 3. Альфа. Что это у нас? Теперь, если мы вычислим все величины, входящие в эту формулу, то мы получим значение x и e 8 и 5 сантиметров то есть вот это у меня c3 кстати говоря почему я начал а это да c3 да правильно то есть это у меня величина c3 а ух ты извините я сейчас путать, запутал сам себя Давайте сразу напишем здесь y и тоже в сантиметрах. Дело в том, что я вот эту величину 20 я назвал неправильно. Это y и величина первой. до да. число 20 это вот этой точке c1, y координата точки c1. Это у меня точка c3, и вот здесь у меня точка c2 где-то располагается. Итак... Значит, c1 было у меня что? 15 и 20. Вот эти величины. Соответственно, c3, я уже, давайте, раз мы начали c3, значит, x координата, то есть вот длина этого отрезка 8,5. ну а y координата, ясно, что это лежит посередине этого диаметра, то есть равна 20. А вот теперь перейдем к вычислению x и y координат точки c2. Здесь у нас значит, точка С2. Она находится что? В пересечении... Напоминаю чего? В пересечении меди... медиан. Напоминаю, что медианы делятся в отношении что? 2 к 1. 2 к 1. И по теореме Фалиса, естественно, что точно так же будут делить они и что? И все параллельные стороны. Правильно? То есть, вот здесь будет, оно делить, сколько в отношении, вот этот отрезок, оно, они разделят э, в отношении. Ага, ага, вот так вот, если я проведу параллельные прямые. То вот эти отрезки, они от, тоже разделят, что в отношении 2 к 1, теорема Фалеса. Вот это два к одному, значит параллельные и здесь отсекут два к одному. Но эта точка у меня, поскольку это медиана, делит этот отрезок пополам. Значит, вот опять применяем теорему Фалиса, но уже для вот этого угла. Вот этого угла, вот для этих двух прямых. Значит, вот этот отрезок и этот тоже разделен что? пополам. Что я хочу значит, сказать, что вот длина вот этого отрезка 25 Значит, длина вот всего этого отрезка тоже будет равна чему? 25. Значит, здесь у меня этот отрезок будет что? Две части из 3 от 25. То есть, 2 умножить на 25 деленное на 3. То есть, этот отрезок у меня будет равен 2 умножить на 25 деленное на 3. А... Х координату этой точки я получу, если к длине этого отрезка прибавлю еще длину этого, то есть 30 плюс 2 умножить на 25 третьих. То есть 30 плюс 50 на 3. Вот какая то будет величина 30 плюс 50 на 3. Или, если мы проведем эти вычисления, это будет что? 50, не давайте сбросим все, 50 деленное на 3 плюс 30 Это будет равняться 46 667 то есть вот эта координата x у меня будет равняться 46 667 7. соответственно y координата ну с y координаты у нас будет чуть полегче поскольку вот такое отделение Опять два к одному. Значит, соответственно, это тоже два к одному. Значит, это у нас одна часть вот от, от, из этих трех частей. Все три части дают нам 40. Значит, у нас просто будет 40 третьих. 40 третьих или, если мы разделим 40 на 3, мы получим 13 и 333. То есть, получаем... Y координату 13 и 333. Дальше, что нам нужно здесь сделать? Следующий шаг для применения в этих формулах это попарное произведение. Сначала на x и потом на y. Эти штуки называются статическими моментами относительно соответственных осей. Относительно оси Y и относительно оси X соответственно. То есть получаем вот здесь такую величину. Напомню, это будет в сантиметрах кубических единица, И далее еще вычисляем вот такую величину. S Y и e, тоже в сантиметрах кубических. То есть перемножаем S1 на X1, S2 на X2 и S3 на X3. 1200 на 15 это у нас будет... 18 тысяч 1200 на 20 это будет у нас 24 тысячи 1000 на 46 677 это будет 46 тысяч 667 сантиметров кубических 1000 на 13 333 это будет 13 тысяч 333 и далее 628 на 8 с половиной 628 умножить на 8 с половиной, это будет 5338 кубических сантиметров, 5338 кубических сантиметров, и 628 умножить на 20, 628 умножить на 20, это равняется 12560 кубических сантиметров, 12560 кубических сантиметров. Ну что ж, нам осталось теперь получить сумму вот всех этих величин. Вот сумма всех этих величин, сумму всех этих величин, ну и сумму всех площадей. То есть нам осталось просуммировать вот эти три столбца. Первый – это наш знаменатель. 1200 плюс 1000 это 2200 и здесь соответственно 2828 квадратных сантиметров и здесь если мы прибавим давайте прибавим значит 5338 давайте сюда выведем плюс 4, 6, 6, 6, 7 плюс 18 раз 30 0 равняется 70,005 70, 70,005 Ну и здесь последний столбец сумму дает это у нас 24,3, 0 плюс 13, 1, 2, 3, плюс 12, 560, равняется 40, 49 и, что там было, 890, 893. Теперь, чтобы ответить на наши вопросы, чему же равняется XC, YC, мы должны просто разделить числители на знаменатели. То есть, XC будет равняться 700005 делить на 28, 28. Здесь у нас кубических сантиметров, здесь квадратных сантиметров, то есть получается просто сантиметр. И это будет приблизительно 70000,005 70 делить на 28, 28 равняется 24 и 754 сантиметра. Ну и yc будет равняться 49893 делить на 2828 сантиметра кубических на сантиметр квадратный. Это будет равняться 49893 делить на... 2,8, 2,8 равняется 17 и 640. Что там было? 643 примерно сантиметра. Вот наши координаты. Сразу скажу, что была допущена ошибка. Попытайтесь найти ее самостоятельно. 24,8, то есть примерно. 25 и здесь примерно 18 сантиметров. То есть, выходит, что наш центр тяжести находится в точке XC с координатой 25, YC 18. То есть, где-то вот здесь он 25 и 18. То есть, на территории этого прямоугольничка чуть ниже середины. Где-то вот здесь находится точка С. Ну что ж, и вам самостоятельная работа. Где же мы ошиблись при вычислениях? Или, может быть, мы неправильно применили формулу. Подумайте. Но ошибка была допущена. Причем достаточно простая, подскажу, арифметическая.